Воробьевы город, смотровая площадка, это место встречи с победителем Олимпийских игр в эстафете 4 по 100. Легкая атлетика Николай Александрович Сидоров. Ну вот он как раз. Николай Александрович, историческое место. Стадион имени Ленина новые крыши. Вот с чем связано вообще это место для вас, как для спортсмена? Ну, Лужники традиционно, это мерка спортивные mm. понимаете. А в те года это же вообще было, ну, вот это праздник был, mm. и, в общем-то, да. И, честно скажу, это мое вообще любимое место. Я еще в детстве mm -hmm. занимаюсь здесь футболом, mm -hmm. в футбольной школе ФШМ. Mm -hmm. Мне всегда здесь нравилось и природа, и mm -hmm. вот все вот это. А сильно поменялось вообще вот за 40 Очень лет? Сильно. Э -э Очень сильно. А что изменилось? Как в лучшую, так и в худшую сторону, честно вам да? скажу. А почему? Раньше был единый стадион, сейчас... Добавилось столько заборов. Каждый практически объект огорожен, площадка там. Раньше было все в комплексе. Но природа тут всегда была великолепная. На берегу реки с обоих сторон, это, ну, вот, в общем -то, это изменения, они если только и произошли, то в лучшую сторону. Много дворцов построили и новых, и бассейн обновили. И еще сейчас идет реконструкция. Ну, вот, обновили детский городок. Ну вот, сделали современные дорожки, но, ну, вот, в общем-то, ну, двигаемся вперед. Ну, к Олимпиаде же тоже э, велись работы, э, велись. да, ведь студент стоял давно. Да? Основа осталась. Основа, основа осталась, да. Mm -hmm. Северное, южное ядро. Вот где мы э, готовились э, к выступлению на большой арене, разминочные поля были северного и mm -hmm. южного ядра, все это осталось. Mm -hmm. Скажите, э, вот как шла подготовка к Олимпийским играм? Была какая-то накачка, вот эти планы партийные, что обязаны, домашняя Олимпиада, соответственно, строгости, контроль. Вот как это все было? Тут, может быть, даже не накачка извне, а накачка была внутри каждого спортсмена и тренера. Ага. Все-таки домашние мероприятия и лицом в грязь никак нельзя было упасть. Ага. Вот. И тут каждый как-то старался. но ага. Я вот, честно, такое со стороны накачки не видел. Все ага. готовились по плану на учебно-тренировочных ага. сборов. Подошли отборочные старты, выступили. Потом опять собралась полностью команда. Мы находились э, на базе в Подольске, mm. там традиционная, традиционная там. да. Ну а потом переехали в гостиницу, в олимпийский комплекс, mm. и уже тут, как говорится, mm. приступили mm. к выступлению программы. Mm. Сама Москва, а, вот как вы считаете, сильно преобразилась к очень Олимпийским играм? Вот деревня сильная, Олимпийская, очень Деревня вообще, ну вот было это новшество, но ну, вот я первый раз был, mm. вот это, все было, как говорится, э, ну, уютно, комфортно, Они все. Вот и стадиончик рядом, и питательные пункты, mm. абсолютно развлекательные. И я хочу сказать, вот сейчас были на встрече, там грибцы mm. говорили, что вот мы только видели комнату, еду. Ага. Э, это самое. Я, честно говоря, как-то свободно себя чувствовал, у нас mm. программа довольно расширена. Да. Я выезжал в Москву, посещал родных, близких, ну, вот и, mm. в общем-то, конечно... Вот реакция родных и близких на московскую олимпиаду они что по стадионам ходили прикованы к телевизору Все было были, вот, рассказ... да, Данц... да, даже была система выдачи билетов mm -hmm. по предприятиям там, это mm -hmm. самое конечно не всем удавалось посмотреть там например любимые свои виды спорта кому за бокс ну кому что досталось ну а общая такая атмосфера это была у всех праздник mm -hmm. Я вот честно не, не знаю человека, который бы с негативной стороны относился к Олимпийским играм. Что самое интересное еще я добавлю. В метро, когда перемещались, люди подходили абсолютно незнакомые. То есть я еще такая... То есть вас узнавали? Да, никто и, и форму я не одевал тогда, как-то хотелось так пройти. Все. все. равно подходили, которые, видимо, следили за легкой атлетикой. То есть это вы еще не стали олимпийским нет, чемпионом? Нет. Ну да. а после потом уже, естественно. А когда стали олимпийским чемпионом, вот что это за чувство, когда подходят? Вообще. Болельщики. Для меня это. Вообще, вот я ходил какое-то время в каком-то. Сейчас передать его очень сложно словами. но В каком-то эфире таком. Вот шла подготовка, и вдруг наступает 80-й год, а в 79-м в декабре, по-моему, вводят войска в Афганистан, у нас вот эта операция и Начинается колоссальное давление вот, с транссател США по отмене игр. Задергались в команде спортсмены, вот те, кто готовился, что может действительно не состояться, что вот этот праздник. Ну, 80-й год, так по памяти, честно говоря, особой дерг... дергать не было. Вот больше было в 84-м, что не поедем. Mm -hmm. И так и случилось. Mm -hmm. вот, в мае месяце нам объявили. Да. А тогда как-то готовились. Например, я знал на все 100, что игры будут. Хорошо, а то, что вот американцы не приветствуют, все-таки в легкой атлетике американцы это, ну, да, сильнейшая одна сильнейшая. Команда, сильнейшая да. команда, ну, жалко, но что делать? Ага. Жалко. Я вам хочу сказать, что в 1984 году с результатом, который мы показали в эстафете на «Дружбе», ага. здесь же в Лужниках, мы бы с этим результатом в Лос-Анджелесе могли стать вторым. Ага. И в том же 1984 году, Токио на матче восьми наций, мы их там обыграли во главе с Карлом Льюисом. То есть вот тогда... То есть Карл Льюис даже не помог, да? вот это. Да, да, ага, да. Удивительно. Так что обыграли. Вот период вот этот 80-й год, 84-й, 88-й, где ребята подтвердили успех в Сеуле, опять выиграли. Вот, он был такой ну, ключевым. Хотя до этого тоже, если покопаться немножко в истории, редкая Олимпиада обходилась в софета 4 по 100, которая в тройке не была. Угу. То есть спринтера были у нас довольны. Это, хотя на первых ролях мы, может быть, слышим только Валерия Борзова. Да, да как правило. Ну, вот. Но и софетная команда всегда была близко. Ну Борзов все-таки один бегал, а когда эстафеты там уже четыре человека, это знаешь как вот первый космонавт, и потом уже последующие их так не очень запоминают. Ну это разные виды, разные виды, конечно. Вот с одной стороны как бы это самое ну ответственность мне кажется больше, чем в личном виде. Не подвести товарищей, не подвести команду. Вот вы непосредственно готовились к эстафете 4 по сто. Изначально схема была выстроена, что кто бежит первый этап, кто второй, кто третий. Вы бежали второй этап. Да, второй этап. И вы именно это отрабатывали. Ну, Во-первых, я готовился к 200 метров результата. Ну, вот, в пробежал в полуфинале угу. и не попал в финал. Угу. Хотя если бы результат был бы, который в забеге, мог бы угу. участвовать в финале немножко, угу. видимо где-то психологически был неподготовлен в этом плане. Uh -huh. А эстафету определили окончательный состав уже на самой Олимпиаде. На, на, а, да. то есть вы не знали да, этого, да? да? Ну, не то, что не знали. Костяк был, но произвели замены, поменяли этапы. Володю Муравьева на первый этап uh -huh. поставили, там должен был Саша Аксинин. Саша Аксинин на, на третий. А Аксинин участник предыдущей Олимпиады, да, призер, да? -призер, да. -призер. То есть опытный в команде. Основной костяк, да. А последний этап бежал Андрей Прокофьев, прериск. Ну, один из лучших результатов на метров, очень талантливый спортсмен. В эстафете очень важный момент, который точится и отрабатывается, вот этот передачи самой эстафеты, палочки этой. И вдруг, неожиданно, прямо на Олимпиаде сколачивается вот эта четверка. Ну, вы знаете, извиняюсь, что перебиваю, ну, до этого практически целый год. Мы отрабатывали в разных составах, угу. где-то, ну, наверное, человек 10-12. Готовы. Да. А. То есть, э, и уже э, к самой Олимпиаде подошли в такой а. форме, кто уже отобрался. То есть, разбуди ночью угу. и практически а. передадим как положено. Как американки есть, не потеряете. Вот да, <laughs> недавно да. был. Да. Честно говоря, на моем веку я не помню, что мы теряли палочку. Угу. Не, не помню, честно. На всех ответственных соревнованиях. Европу выиграли в 82 году. Не помню. Вот теперь, оказывается, можно потерять и перебежать из эстафетов. Ну, видите, как меняется мир. Да. Как меняется. Или упасть на 800 метров у да. тебя допустим. Да. Вот ваше ощущение, э, все-таки вы застали героев э... Олимпийских игр, там, 60-х годов, 70-х годов, ну, тогдашних ветеранов, да, вы уже следующее поколение. И вот сейчас вы смотрите Олимпийские игры уже 90-х, 2000-х. Ваше ощущение, Олимпиада как-то меняется, и что в ней меняется? Меняется. А что? Меняется здорово. Ну, во-первых, вот это финансовая сторона, старты, которые денежные. Вот этот бриллиантовая это, лига. Они, это самое, может быть, они ну, выросла. Вырос uh -huh. спорт, может, так и нужно. Uh -huh. Но мы тогда за флаг, uh -huh. за честь, за народ, за родину. Uh -huh. ну, вот. Может быть и теряли, но вот финансово uh -huh. в финансовом плане практически коммерческих стартов раньше не было. А сам статус вот Олимпиады по сравнению вот с его значением вот как бы мифом таким, который был тогда и сейчас, вот в этом плане происходят изменения? Вы знаете, я был уже после, в качестве туристов, только туристов на Олимпийских играх, вот какой праздник был в Москве, вот эта обстановка, она как-то... Осталось вот навсегда То есть больше не встречали Следующие олимпиады, может быть от того, что я не был в команде Может быть я не так это ощущал Но как зритель все равно Как турист Вы даже больше могли ощущать Может быть, но вот именно такая командная Что там внутри Тут было единое такое ядро Которые жили все вместе Сейчас в современной легкой атлетике Есть определенные проблемы Да как вы считаете, это, наверное, сильно ударит и по виду спорта у нас в стране, а возможно потом стартануть и выйти, возродиться, что ли, так назовем? Ну, уже не ударит, а ударило. Да. Ударило, и, мне кажется, уже опускаться ниже не будет. И пока вопросы не решенные, mm -hmm. целый ряд вопросов. Как выходить будем, пока не знаю, честно. Вот нет у меня даже вот оплаты этого штрафа. Uh -huh. Он не даст какой-то существенной это, uh -huh. помощи. Я думаю, долгий процесс. Uh -huh. Долгий процесс. И самое тяжелое, вот это мое мнение, что нет сейчас человека, который мог бы это все на себя взвалить, uh -huh. достойно, который имел личность, вес. Вес, да. Вес это самое. То есть ветераны уже ушли, молодых как бы пока не наблюдается. Угу. Ну, процесс тяжелый, но ну, надеюсь, что выйдет, Ну не скоро. Можете назвать свою тройку вот за целую эпоху, там, скажем, там, ну, 40 лет, может, чуть больше величайших В Какие фамилии и кто это? Наших или... или... Может, и наших, и не наших. Ну... Для меня вот, например, в свое время кумир был и всегда, наверное, остается, это Виктор Санеев. Во-первых, как человек и как спортсмен. То есть удивительная личность. А вот. и, ну, Ждали ну, от него победы и в Москве, и естественно. Да. Ну, молодые кстати, обошли. Кстати, жили в одной квартире. С ним, ну, а, там, вот здесь там, в Олимпийской каком, деревне. Да, в Олимпийской деревне. И он как раз первый а -а -а. Э, из нашей квартиры завоевал серебряную mm. медаль. Переживал он? Ну, все равно, наверное, остался доволен. Мне кажется, немножко как бы неиспользованные возможности где-то у него это. Ага. Самое, надеялся, что выиграет. Mm -hmm. Хотя был, конечно, это самый Таромир, вот, mm -hmm. э, в общем-то, на такой железной воле своей mm -hmm. вытащил mm -hmm. вот эту Олимпиаду. Четвертая ну, ну, Олимпиада. Да, четвертая да. Олимпиада. Это вообще, ну, вот, это, ну, а так, конечно, очень много спортсменов, и наших, и иностранных. Но импонировали, например, немецкие спринтеры и спринтерши, но даже Марлис Герб, потом Кох. Но до сих пор мировой рекорд, идем на 400 метров, я да. думаю, будет стоять еще долго и долго. Но, то есть, очень много. А что скажете о таком явлении? вот Недавно перешел в футбол у Болт? Мне кажется, это немножко. Это как Макгрегор. Макгрегор, да. раскрученная фигура. Хотя, я думаю, у него задатки есть. Данные физически колоссальные у него, да. Многие легкоатлеты очень хорошо поиграли в футбол. Я в этом не сомневаюсь. Ну, а в легкой атлетике это, безусловно, там звезда, да? Его 10.58, когда он вот так руки бросил, крусора не представляет. Представляю, какая должна быть И 19-11 mm -hmm. Мировые рекорды mm -hmm. Тоже Я думаю, что вечный. А вот тоже, мы раз заговорили о рекордах Ведь, смотрите, человечество же не может В таких вот циклических дисциплинах Улучшать до бесконечности Мы же в ноль не сможем пробежать, да, сотню? Mm -hmm. а, как, как вы думаете, а что будет происходить Вообще, если фантазировать? Как будет развиваться спорт? Ну, все равно рекорды будут. Будут за счет чего? За счет технического оснащения, ну, вот и спортсменов, mm -hmm. и покрытие меняется, mm -hmm. и, ну, вот. Но не так уже будет, как вот на Олимпиаде было 36 мировых рекордов. Да. Один-два. Вот сейчас вот вы, если замечаете, плавание существенно снялись да. вот это. То есть уже подходим к пределу, наверное, человеческих возможностей. Как вы вообще пришли в легкую атлетику? Вот э, Почему вы ей стали заниматься? Ну, по росту вы в баскетбол можете играть, в волейбол можете играть, там гребли заниматься, значит, рост позволяет... Э, в этом в шпагу пойти, там, я не знаю, в рапиру, потому что там длинные руки нужны, длинные ноги. Вот почему легкая атлетика. Знаете, такой произошел казус. Но ну, до этого тренировался в детских спортивных школах, футбольной школа ФШМ здесь. Полгода был в Динамовской школе футбольной. А после поступления в техникум. Угу. Вот на первом курсе товарищ пригласил в легкую атлетику, мне уже тогда шел восемнадцатый год. Ну, уже да. да. И как сейчас помню, это произошло в день советской армии, 23, 23 вас... февраля. А -а -а. Да. И пришел я даже не бегать, а прыгать в высоту. А -а -а. ну, да. Кстати, выполнил. Э -э Норматив кандидата в мастера. Вы сразу спиной прыгали да, стали, уже да? Флоп, пошел, О, флоп. уже флот да. Как а. А. раз был у нас в группе такой Володя Абрамов мастерского международного класса. Очень красиво прыгал. Ну, очень ну, вот, красиво имел. Результат 2 метра 25 сантиметров. Ну, mm -hmm. но, но так получилось, что со временем легкая атлетика mm -hmm. с, на данный момент 47 видов, тогда чуть-чуть mm -hmm. поменьше. Но ну, вот на одном из старте чемпионата Москвы на 60 метров зимой вошел в финал и продолжил уже дальнейшее выступление. Перешел к другому тренеру, к Сапее, который первый из наших легкоатлетов пробежал 10 секунд. Слав-слав угу. вот, Сапея. Вот, и вот под его руководством дошли... Угу. Да, Николай, Александрович, вот в любом спорте, конечно, нравится побеждать. Это то, что вот заставляет, заводит. А вот в самом беге что для вас привлекательно? Ну, во-первых, спринт – это красота. Красота, конечно. Что молодым ребятам, девчонкам скажете, например, чтобы они вот именно занялись бегом и легкой атлетикой, может быть, более в широком смысле? По роду деятельности я сейчас э, часто э, встречаюсь именно с молодыми mm -hmm. ну, вот, спортсменами на первенцах России, юношеского возраста. В общем, мне пока все нравится. Пока все нравится. То есть э, в количественном составе спринт пока на уровне. Ну, вот. Единственное, что надо найти второго Борзова. Mm -hmm. вот. mm -hmm. А для этого, наверное, надо талант природный иметь, mm -hmm. целеустремленность, трудолюбие. Я думаю, что в скором времени появятся у нас и ребята, и девчата, которые будут на международной mm -hmm. арене вот, и двигать дальше наш спринг.